Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала YouTube с вами Екатерина Клопенко. Сегодня мы будем смотреть и учиться, как оформлять подписку на продукцию компании Арифлейм Wellness, а конкретно на Life Plus. На Wellness Life Plus. Итак, заходим в заказы. Подписка Wellness. И теперь эм, нажимаем «Оформить». Посмотрите, пожалуйста, обращаю внимание, первая вкладочка открывается, это продукты Wellness по-одиночке, э, да, эм, где вы можете заказать отдельные продукты, хоть все, хоть по-одиночке. Life Plus – это следующая закладочка. То э, в каком виде представлена да, программа Wellness Life плюс твоя жизненная энергия для женщин и для мужчин. Сюда входят коктейль Natural Balance. Первый э, раз, когда вы будете делать заказ, придет клубничный коктейль. После этого э, на втором шаге вы коктейль можете изменить. И э, входит wellness pack, если для женщин выбираете, то wellness pack женский, если для мужчин выбираете, то wellness pack для мужчин. И шейкер для приготовления э, коктейля. Сразу хочу сказать, что первый заказ вы должны сделать на офис, на э, СПО, на сертифицированное СПО, которое принимает заказы как раз э, по продукции wellness именно life plus если обычную продукцию до да, э, подписку вы можете оформить на любое spo oriflame то wellness life вы можете оформить только на сертифицированное spo когда вы будете выбирать СПО рядышком будет стоять Life Plus. Это говорит о том, что вы можете сделать на него этот заказ. Это первый заказ, именно сама подписка Wellness Life. Когда второй шаг вы будете получать уже Wellness Life, то вы можете его отправлять на привычный вам СПО, на тот СПО, которым вы пользуетесь. То есть. Нужно запомнить, да, что самая-самая первая подписочка должна уйти на СПО сертифицированное. Итак, и вторая программа – это Wellness Life плюс твой идеальный вес. Точно так же для женщин и для мужчин. Сюда входит коктейль плюс а, суп плюс Wellness Pack. И точно так же а, в первый раз входит коробочка – в коробочке будет шейкер плюс э, дневник для ведения э, вашего контроля веса. Итак, что нужно сделать? Нужно выбрать э, тот продукт, который вас интересует да, и сохранить. Вот таким образом. В корзину он автоматически не попадает, то есть вы, когда будете делать свой заказ в корзине, вы не увидите эту подписку, увидите его на четвертом, уже на заключительном шаге. Что хочу еще сказать про Wellness Life Plus. Почему его выгодно оформлять? Потому что, получая первый шаг, второй шаг, третий шаг за определенную сумму денег, да, и вы получаете определенные баллы. То есть, Wellness Life дает нам 100 баллов. Четвертый шаг, вы получаете Wellness Life в подарок. Но баллы за четвертый шаг начисляются. То есть, если вы просто подписку оформляете на коктейль, да, и получаете четвертый коктейль в подарок, и баллы за него не начисляются, то если вы получаете продукт Life Plus, именно Life Plus, то есть в комплексе, да, то в четвертом шаге, когда у вас идет обнуление цены, вы получаете за него баллы. Если вы берете идеальный вес, где входит суп, коктейль, плюс витамины, вы получаете 150 баллов. Если вам не нужна эта подписка, и вы решили ее отменить, то вы нажимаете на подписочку, и вот здесь вот у вас стоит отмена. Вы нажимаете отмену, и подписка будет отменена. Дорогие друзья, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube. До новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.